Здравствуйте! Почти месяц прошел с того момента, как я показывала вам мой детский сад Фалинопсиса. Что же у нас изменилось за этот месяц? Посмотрите, у всех фаленопсис. деток вот. появились цветоносики. Вот здесь цветонос. Вот у этого малыша цветоносик. Вот здесь появился цветонос. А у этого самый большой цветонос вырос. Как чувствуют себя детки? Вот эта цвет... Это детка, которая была срезана еще в апреле месяце, и посажена с двумя корешочками. Посмотрите, сколько корешочков она уже нарастила. Видите, уже их довольно-таки неплохо видно через горшок. Вот. И еще несколько на поверхности. Два корешочка мы видим. Если вначале у меня случалось, что нижние листики теряли туркар, то сейчас это хорошее, уже здоровое растение с крепкими листиками. И вот посмотрим на эту орхидею. У нее тоже довольно-таки крупные листья, но есть одно но. Она плохо наращивает. Видите, такая большая, большие листья. Вот, ну и три корешка было, все уже два месяца мы растем, но никак не можем нарастить столько корешков, чтобы могли прокормиться. Вот корешочек, там корешочек, листики немножко с плохим тургором, вот этот только хороший, Давайте. так чуть-чуть подвявший. Лучше, если есть возможность, если появились корешки у маленьких, у орхидеи с маленькими листиками, такие корешки 3-5 см, лучше срезать вот, с такими с маленькими листиками, с такими молодыми корешками, не переросшими. Вот, потому что эти орхидеи быстренько выпускают еще корешки. И эти корешки маленькие не окукливаются. Здесь был один длинный корешок, второй покороче. Вот этот длинный корешок, он так как был, так и остался. Он окуклился краешек. И вот не питается, почти не питается орхидея. Приходится ее постоянно опрыскивать. До свидания. Кому было полезно видео, подписывайтесь на мой канал.